Результаты мониторинга с полной расшифровкой показателей и всех вузов, в свободном доступе. Они уже опубликованы в интернете. Тем, кому выбор учебного заведения еще только предстоит, советуют с ним ознакомиться. Римма Гурлава, Денис Таручинов, Олег Гурящев, Ирина Опеканец. Первый канал. Автолюбителю из Красноярска грозит лишение прав за изменение номера машины. Молодой человек прилетел к нему магнитик так, чтобы буква С превратилась на О. А как видите ли в ГИБД водитель надеялся, что таким образом к за его нарушение, попавшие в в объективно видеонаблюдения, будет получены учать не он, а другой обман был раскрыт. данные. что этому что А и вручили ему эти все Если будет что он на сайте изменил регистрационный знак, знак еще не Собавле водителя придется оплатить не только все штрафы за нарушения, но и за прокручку платежей по ним. сумме это примерно 20 тысяч рублей. Нами в нашей программе авторский комментарии Михаила Леонтьева посвященный отношениям Украины со странами Запада. Однако знает. Прогрессивная западная общественность бьется в подучи. Герои Евромайдана, ежедневно рискуя погибнуть под колесами русских танков, прорывается в Европу. Прямо как Паулис из-под Сталинграда. Европа двери открывает, пылки и демонстрации, а Европа не открывает. Удивительное ощущение возникает, когда слушаешь их, узнаешь их первобытной свежести и силе прекрасное желание Европы, которое завещали нам отцы и отцы наших отцов и которому мы даем и сохнуть если не рассыпаться в пыль, пишет публицист и философ Бернард Анри Левит, умер французских левых интеллектуалов. В этом бунте выражена вера в Европу, которая кажется ему еще единственным способом очистить головы от остатков двойного нацистского кошмара. Так вот, я даже не договорил, идеи народные представляется мне неким облаком полной оживительной влаги, готовые полиции на поля культуры, э -э, соседние семинары прогресса, если... Это, извините, клиника, когда голова действительно очищена без остатка. Похоже, Евромайдан разворошил уголь всех, кто привык прогрессистов и либерат. Она одна со дна застарелые пласты хронической западной руссотопии. Они превратили Майдан в место религиозного паломничества и камлада. За традиционными критиками поляков в Литвскую на Майдане ответили столпу евродепутатов, политиков и шоумонов. Виктория Мур, помощник американского госсекретаря, которая раздавала там еду, небо-кунститут по европейским делам Катлин Эштон, чьи убрать и протянутую руку поцеловал украинский нацист Стелни Бог. А не республиканец сенатор Маккин привел на Майдан демократа Мерфи, чтобы продемонстрировать единомыслие мою американской американский мы здесь, чтобы поддержать ваше право и дело. Суверенное право Украины определяет свою судьбу свободно и независимо. Все украинцы должны знать. Америка, важна. На самом деле вся эта истерика неспроста. На самом деле с кем Америка, это еще большой вопрос. Попытка окончательно, по сути, насильно оторваться в России. Это провокация против нового курса Обала, пытающихся договариваться там, где его предшественники предпочитали махать молока. с России. Это около Майданная истерика напоминает зачистившийся паровоз, который спрыгнул в лошади. Что за безобразие? Мы же опоздаем на старшую! Да? Ну и что ж, мы, если мы не будем делать мы с ландышей. мы опоздаем на всю весну. На самом деле для Обама Украина еще более серьезный вызов, чем в Сирии и Ираке. Потому что здесь задействована вся колоссальная на многолековой русофобской идеологии, того, что пробивалась мозги на уровне рефлексов и института. Опять эта тачка. Иди. Иди. Naauto, é Tenha, soor, ela esta, ela type... was... I think I didn't see that boy. Отойтите, куда вы, Миша? Стой! Стой! Стой! Я ничего не понимаю, что вы орете? Вы можете сказать то же самое, только тихо. Оля Николаевна, я вас. Иван Тиманович, у Евгения кто-то ехал. Да, безусловно лет. И ну как, ну как, это какой возраст? Ну и что? ты ты лет вспомнишь, что ты творил. В этом смысле кто-то есть? Там еще? А где А что ты ночью покажешь там у гостиной рекордный а кто-то ночью вас кто Не дай бог. Вы, наверное, что, что ж вы мне сразу не сказали? Ну, вы, Иван Степанович, вы меня поражаете. Вы в сутки не выходите из международного запоя. О каком диалоге вообще? Это речь не можете... речь? Да, нет, нет. нет, это все косвенные улики. Надо у идти в спальне обыск сделать. И хоть что-то найти. Мистерика, что вы там собираетесь найти? Мы дневник. Я у Женькина в возрасте ничего родителям не рассказывала. Я все у денег писала. Один раз батя нашел, а я там написала, как вы с тобой нацеловались. <пит> <пит> так это из-за этого он меня тогда по всей <пит> деревне <Девять. Девять>. гонял. <пит> вот, давайте, его в следующий раз отложим ваши эстетические вот, выяснения. Я извиняюсь. Хорошо. Я с тобой потом разберусь. Сейчас у вас <пит> Да. И сейчас вот это она. Нет, 25, это же нарушение договора, если мы в, в, влезаем внутреннее пространство. Ну, это, в, это не то, что неистично, а это преступление, я считаю. Оля Николаевна, если нас никто не поймает, никакого преступления нету. Палюха, ну, за тобой внешний периметр. Куда? Да иди на шухере на улице, сур. Я, Оля Николаевна, да. за вами внутренний периметр. Куковать имеете? Не подходит. Ива, вы хотите? Я что, юнать, что ли? Хорошо, будете кашлять, ладно. А вы куда? Куда, куда? Пусть смотрит. Я но Я не представляю, что это такое было. <связывая> а если бы, ты понимаешь, что было бы? Ответ к нашему урожаю. Да, что ты испугала это? не то слово. Привет. Привет. That's the food. What's it gonna do? Тут это, тут понесос искала, а? Тут... Нет, ну, как вы, могли, ну, как вы, могли, ну, мы же договаривались. Мама. Коммерсантка Катя Ухужанова, девушка влюбленная, Муамара Каддафи. Она говорила, что страстное желание отомстить за любимого привело ее в Ливию и именно любовь заставила убить. Она убила местного офицера и стала причиной международного скандала. Эвакуированное российское посольство до сих пор не вернулось в Ливию но вернется ли домой Каспер? В это время после трагедии открываются новые шокирующие детали. Она писала о себе собой всю свою жизнь я была глупой, агрессивной блондинкой, которую интересовали только пьянки, шмотки, спорт. Но в марте 2011 года я узнала о вторжении в Ливию и моя жизнь изменилась навсегда. А за четыре года до того Катя поступила в Новосибирский университет на факультет иностранных языков, выбрала арабский и хорошо овладела им. Через год перевела на исторический и так далее. ...в возрасте за полгода выполнила наносить Это рекорд в моей команде. Но одновременно с этой реальной и успешной жизнью она говала и другую, безуспешную. И на Тибетской квартира, она боролась за кадаты. Боролась на шоробах и сайтах. Ее знали там под псевдонимом Каэрха. Знали, как отчаянную защитницу погибающего ливийского государства. Но сама Катя видела, что клавиатура это недостаточно. Оружие. Тогда тысячи километров, чтобы продолжить уже настоящего, а виртуального фонда. Так, в сентябре 2011 -го года стандистка первый раз оказалась в захваченном повстанстве Триполе. А сейчас она за решеткой и обвиняется в убийстве то ли своего врага, то ли возлюбленного, бывшего офицера армии Кадафи, перешедшего на сторону повстанцев. Наши сырьи Виталий Дубровин, это тренер Екатерина. Как она оказалась в Ливии? Ну, такой вопрос сразу же в Я прежде всего я тренер и знаю ее как человека не потедированного, а как спортсмен, как человека. Как оказалось Ливии, я ее не знаю абсолютно. Для вас эта девушка, она кто такая? Одна в поле воин или просто несчастная, запутавшаяся? Вот кто это? А, я думаю, она э, все, все, нормальная девушка, хорошая спортсменка. Но вот э, сам э, факт гибели руководителя Ливии э, в жестокой форме, это произошло впервые, наверное, в истории человечества. В 20 веке ничего не было. Гитлера показали, даже трупа Гитлера не видел человечества. Наполеон тоже не видел, как он там погиб. Саддам Хусейн все-таки повешен, А это вот избить человека. В крови весь руководитель. И он все время говорит, кто виноват в всех делах, в в мире. Возможно, какую-то вот женскую душу, женское сердце это повлияло. И здесь не любовь, может быть, женщины с, с мужчине, а жалость гибели вождя, руководителя мирического народа. На это, это, это психологический вот этот стресс. Она действительно волновалась. Было такое, да, действительно? Ну, я хочу сказать, что, прежде всего, передача про Кате, что я уверен, что это не, не она сделала, потому что я знаю именно ее как человека. Она была не способна на убийство, это точно. У Кати не было до Насчет молодого человека не знаю, но точно у нее были хорошие отношения в команде. Мы проводили вместе досуг, и вполне адекватный человек. И Полно, вот я более чем уверен, что это просто ее поставили и не могла, не способна на такую посуду. поставили, она поехала, она там жила, она там это же... Ну вы сами подумайте, мр. после смерти, когда я прошел в практически два года, и тут вдруг она стала мстить непонятно кому и зачем. Но мне неизвестно, доподлинно сейчас не установлено, решила ли это именно Катерина или кто-либо кто кто другой. Потому что очень странная история, поскольку убитых не только офицер, но и мать этого да офицера. И в связи с этим не сложно предполагать, что это может быть, там политика или, риг, а, и, или религия, да. И э, мне как женщине э, как-то более близко да, версия да, о том, да. что это какая-то любовная история, правда. Она поехала за мужчину. Там идет гражданская война сейчас. Кто-то, возможно, хотел этого офицера убить, но чтобы его не искали, реального убийства, подставлять нашу русскую женщину, как там болгарских девушек, медсестер обвиняли в том, что ли кого-то там заразили с это в тюрьме. тюрьме. То есть там нет сегодня правового поля. Там никто не знает, кто кого может судить, И взрыв эмоций, и племена, и запреты. Они очень дикие. Это не европейцы. Это люди, которые знают пустыню и готовы действовать, как они считают нужным. Они не знают даже языков правда? у них да. все отдельно. Это партизанский отряд. А вот, Виталий, а она из какой семьи вообще была? Ну, с у нее были сложности. То есть отец, мать была в а, вот, а Мать была у нее жила в Владивостоке. Сама на Сибири, отец тоже на Сибири живёт. на Про личную жизнь она замужем была, парень был, ничего не было. Я был молодой человек. Молодой а? Человек был. Сколько ей лет? 24. Ну, пока еще нормально, все. Везде не было, ничего не было. Не было. Но вы согласны с тем, что ты женщина и штанга, это все-таки исключение. Это трудно. Ты положить, чтобы любовь к такому виду спорта. А потом есть закатилась реально какой-то. Анастасия Мелина, может быть, значит. Значит, это, это, а, это близкая подруга. <связь> Да. Она думала, что да. говорила что-то. Она да. переживала, что -то, когда тогда -то, -то убили. умерли. Почему туда? Потому что она поехала в Ливию, конечно. Я думаю, она могла это сделать, потому что она такой неординарный человек. Она могла сорваться куда-то и поехать. Это в ее Турции было. Она про Ливию говорила, или конкретно это имя развлекало? Муамер про Ливию. Только Ливия, страна ее интересовалась. Да. Она, же, может быть, не знала, что руководителем был Муамер Каддафи. Просто вот. Африка, арабский расход, революция, арабская сна, Ливия звучит. И вот она все плохо. Конкретно об этом мы разговаривали, ну, не меньше минуты. И все, очень рад. Поговорили Да, да, и да, все... Больше после этого я ее не Я Она исчезла вот, и объявила только сейчас. Да. Можно забыть. А -а -а. 25 да, 25 да. Год. Больше а я ее а не ждала. С... А вот ее да, здесь в России привязывала к России? Там может много человек, семья, вот что-то. Ну, насколько я знаю, она приехала в Саидово-Востока. Вот, где в государственный университет на Сибирске, училась вот. Через какое-то время она решила отчислиться с этого университета, а вернулась с обратного возле Восток. Там они продали квартиру, в которой она жила вместе со своей матерью. Этот парень был ее жених, что у него было? Или просто... Ну, на самом деле она просто только говорила о нем. Просто. Ее... Ну как подруга, она ничего не говорила? У них были близкие отношения? Ничего она не говорила? Я сказать, знаете, вот, э, какая -то. Если она сторонник зеленого сопротивления, если она сторонница Муамара Казахи, какая у могут быть отношения с человеком, который был... Причайся к этой псевдореволюции. Вот а, давайте услышим сейчас саму Катю, что она говорила а, о, об этой своей любви, к лидеру Джамахири. Это же такое это, существо, как я. Я очень не потерял и не пережил никакой политической партии. И, слава не хочу держать денег на голосу, и вообще планирую, вот ты не виткающую. Это она? Да. Смотрите, папа, вот то, о чем вы сказали, Владимир Владимирович, что, что Но, вы? она, спорт надоел ей? Нет, я не думаю, что ей надоел. Почему она вот решила в 20 году уехать? Чемпионка, столько наград, все есть, из рук все бросает и уезжает в далёкую акцию. Там получилось, жизнь. Значит, я пара. понимаю, любого, любого человека нет. Такая, жизнь. Такая жизнь Продали квартиру. Балый Да, Ее, да. ее. Появились деньги, появились э, Друзья. Вот. Ну, в кавычках друзья, которые наверное, появляются, когда появляются деньги. Ну, а вот. друзья. Да, да, естественно. И прогуляли эти деньги все. Да, именно так. И, прогуляли... и с родителями она поехала заработать. Прогуляли, и друзья, когда деньги кончатся, исчезли. И, вот возможно, это один из поводов был, как бы, поменять жизнь. Потому нет. что я с ней разговаривал, она говорила, что меня здесь, как бы, кроме спорта, ничего не держит. На самом деле, вот э, такие люди, э, я сам в Сирии, я встречался с такими девушками. Я э, лично думаю, эта девушка, она попала, она стала жертвой обстоятельства. Я не знаю, чем, э, как она попала к этому человеку. Переду, о, ее знакомы, вот они знают друг друга, не так просто. Э, как рассказывали все друзья, как возможно ходить с автоматом вообще по улицам, где э, кругом одни, вы э, знаете, вооруженные люди. Поэтому ситуация, скорее всего, она обирается больше. Можно гораздо шире смотреть на нее. Э, ситуация идет антироссийская вообще, можно говорить, политика, чтобы брать рассчитан. Она поехала, потому что вот проведенное обстоятельство, квартиру продали, деньги в спорте она все достигла. И вот это влияние. Вы помните, до войны у нас в Испанию ехали многие. Вот такое было, вот давайте спасем Испания, там фашизм. На Вьетнам ехали, на Кубу ехали. Сейчас, конечно, вот арабский Восток. Шумит уже три года, наверное. И вот здесь нас товарищ из, из арабских стран правильно подвез. Да. В Ливии боятся возвращения России туда. И нужно эту Россию потеснить. Устроить провокацию. И вот она оказалась хорошим инструментом для провокации. Видимо, может быть, это был знакомый ее офицер. Или специально познакомились. Провоцировали обстановку, что он убит. Она вообще не знает ничего об этом. Чтобы вызвать ненависть к русскому посольству в Трифану. И 60 лет пошли туда отгромить посольство. И посольство все убило. Единиц, вот так было бы. Итак, удивительный путь Кижанинова и откромной славы кибирской штаб-гибки для мировой славы сибирской Амазонки. Услышим девушек, воевавших за Кадати плечом к плечу, в а также прежняя русская жена клина Муавора Казаки Сейфа. Она и сама чуть не погибла от своей опасной любви. Все люди помогают печени утром, днем и вечером, Проверено клинически. Премьера 21.00. Она не пускает? Вот мы жаждем все увидеть, чем ты будешь брать... Да что, там что новые тайны сегодня... у у не Новые тайные следствия. Сегодня на канале Россия. Наши эксперты усилили ваши молодости и красоты и воплотили в семь активных не как мы. Только лучше. Морщинки почти не заметны. Берите рецептами красоты на свою откаточку. Попробуйте антивозрастные прямышанки и активных стивных макул. Не Одного украшения, второе подарок. Московский деревья. Майонез, мистер Рико. Это он такой густой и насыщен вкусом. Продается он в пункте. Везду к нему и не подступишься. Майонез, мистер Рико. цены на весь ассортимент в гипермаркетах Магнит города Екатеринбурга. Тушка цыпленка 6990. Морто сливочное 5490. Самый драгоценный момент нашей жизни. Достойный драгоценности. Адамас. Можно управлять. Вкусные ароматные семечки рандоли создают тепло и уют вашего дома. Дарит радость общения в списке. Каждый дом с любовью. Ух ты, пять девчонок, ух ты, бухи, я присоединился. Я не, могу, я не скажу, почему я прав. На ноль делить нельзя, все остальное можно. Чуть генетов в панцону, уже думаю, через 100 минут наберут. А вот наше время, чтобы позвонить, нужно туда и на улицу, как там отберутся. Так, осталось-то, две то ты? Ух ты, дед! А у вас в Союзе все такое, дорогие Тариф, ух ты. Одна как на минуту, у нас все номера. Мотив. Звоните дешевле, чем в Советском Союзе. В Северине классные немецкие норковые шубы по классным ценам. Традиционное немецкое качество. Просто сравните с и покупайте европейскую норку в Северине. 8 марта, 128. Что еще ждете, чудо? Но вот где настоящие подарки. Новогодние распродажа только до 31 декабря. Диральная машина-индустит с загрузкой 4 килограмма. всего эти 7 790 рублей. Остатки сладких скидки до 65%. Юлисток-центр на Попова 10. А где фокус? Сможешь, чтобы и я, и рыба вот эта, еще выпечка, и все были скатеря. Цены. Цены. На готовы. Россия в прямом эфире. 24-летняя россиянка Катя Усюжанинова. Девушка, влюбленная в Муавра Каддафи. Любовь привела ее в Ливию. Любовь заставила убить этого офицера и оказаться за решеткой в ливийской тюрьме. Вернется ли теперь кафе на родину? В прямом эфире поразительная судьба ливийской россиянки. Как она прошла путь от стольной сибирской штангистки до героини международного скандала. Дешенная толпа ливийцев ворвалась в здание нашего посольства и громила его в отместку за следует... Говорят авторитетного офицера Соуси. Безнаклиные россияне отбились с помощью армии и были эвакуированы на родину. А виновницу случившегося объединенная в офицера Катя Усюжанинова через решеткой в ожидании страшного приговора. Ведь если она и снять сидила, не может грозить даже смертная Кать. А начиналось все как с приключением неуловимой деятельности Она родилась во Владивостоке, успешную спортивную карьеру сделала Новосибирскую и там начала воевать Кадапи. Как на сайтах с клавиатурой в руках, впускающую войну в Ливию, она пробралась под видом журналиста, писать слоги полей революции. На самом деле, как сама она говорила, она отправлялась туда мстить крысам. Крысами еще все сети было отведено называть противников полковника Кадафе. Нет крысам, это надпись была выведена на английском на стене кровью на трупах убитого ливийского офицера. Некоторые полагают, что он был возлюбленным Кадафе, который в России личная жизнь не складывал. В нашей студии Линкен, руководитель агентства Анна. Он специально делал эту новость о Париже. А рассказывай нам, что она делала в Ливии. Все-таки. Ну, собственно, она об этом сама рассказывала. Да. Что ее взгляды на жизнь, к 20 марта 2010 года, что до этого главным, что она была группой пассивной блондинкой, до которой на первом месте стояла эта Янутый человек что? А 20 марта ее позиция изменилась. Вот. Но, к сожалению, Катя такой глубоко политичный человек. Я встречался один раз в жизни. Насколько я был? я спросил начала сюда, она сказала, что она собирается сдаешь, и нашла какую то смену. Она не назвала его. Но эта СМИ знает, информационного центра «Панорама», который с ней первый раз поехал. И она сказала, что здесь еще, как бы, называют, ну, э, я скажем так, отвращение вот, и люди, и ситуации и страна. А там есть настоящий герой, когда-то. такой вот образ героя. Я сказал, ну, это так сказать, свои представления о Ливии. Я сказал, что я там был, и что ее представление не соответствует действительности, что ее не вот, тем не менее, значит, она поехала. Э, знаете, я, ну, то есть, в разнице, то есть, много было связи о том, что в Китае у нее была любовь. К сожалению, вот сегодня, конечно, что мы из Ливии, об этом мне все равно сказали сотрудники посольства. Потому что в сентябре, через неделю, когда она туда уехала, я сказал, что, ну, наконец-то, она жена, хотя я сказал, что СМИ, которое послало, это по-моему, потому что дали денег на дорогу, а все собрали вот эти полодары, ребята, деньги, они так, вот, по туристической визе в туни, дальше они прибирались и их ограбили. То есть было двойной страничке, старые килограммы, и она. Она достала нож, по ней уставляли не по ногам. В конце ноября мне позвонили сказали, что девушка сидит у них что рано делают долги, и, ей тюрьма, и не градит тюрьма, не спросили вообще адекватную, а вы все резкий человек, шансы. И, и я думаю, это не шанс, как следующий о жизни, упирать телера в эту сторону, что не совсем адекватная девушка, потому что я боюсь, что все остальные варианты привернутся к смерти. И они сказали, она сидит, в полном серьезе обсуждает вопрос, сесть э -э, в рискую тюрьму, это русская тюрьму. Либо, э, значит, э, поскольку ее выкупали, для этого нужно собрать деньги. А, и что она сказала, что работа наша Сейчас то, что это не так, э, э, ну, собственно говоря, наша лента все это доказывала. Но я вот это следы, кто и послал. Вот мы нашли э, ребят из э, сообщества из которые сказали, что в это уже не они собрали деньги. Потом она наделала долги, они опять собирали деньги, как-то переправляли, это уже очередная история по пожалуйста, отправляли, значит, ребята, собираете, надо ее выкупать, потому что посольство мне обещало, что оно ее не выпустит, Смяже, как они сказали, поставили этот самолет, отправить в Россию. Прямого самолета не было. Но я сутка, понимаю, она в просто самолет. И нет. Но при этом прозвучало, что она оборвалась чисто по личному что у нее действительно сложилась личная жизнь. А, и прозвучало слово, что человек был за позицией. Сейчас поступает информация, что это именно тот офицер, который погиб вот при таких странных обстоятельствах. Местные жители. Информация подтвердилась во время рейда. В рабочего дня полицейские застали в ангаре около сотни мигрантов. Сколько денег за работу? Днем до 94 градусов, длинные часы минус 13-15. Атмосферное давление уже к вечеру остановится на отметке 735 мм ртутного столба. В последующие сутки и ближайшие три дня температура в стали фурала будет на фильмена переменчивый характер. 20 декабря минус 5 день, 21 декабря до минус 20 и 2 декабря вновь минус 7-9. Погода изменчива, новое мы устраним на Оставайтесь с нами. Зачем же можно для товарищей посетителя спор полицейских организовать бесплатно корпоративщик? Конечно! Он твои деньги калачил. Мы можем организовать сколько угодно бесплатно корпоратив. Прошу, я обещаю. провести очень серьезную беседу. <связь> Футбольные героиды Свердловской области. Встречи и удачи вам. По любимому в надежда Надежда Подна, женщина, которая три года была женой сейфа Хадаси, это сына Муамара Бадаки. Угоды поставок. Мы, простите, тридцать на десятом канале. Приветствую вас, вы смотрите недоспешцы с вами Татьяна Лих. Ле... Что может быть самостоятельно, даже не представь. Очень хорошо. Вот кого реготов в первый раз на моей группе. От морщин на лице. Попробуем, Сегодня Госдума утвердила в окончательном третьем чтении президентский законопроект об амнистии. В документ внесли ряд важных поправок на свободу теперь могут рассчитывать обвиняемые по статьям массовые беспорядки и хулиганство. В числе прочего это касается так называемых, фигуранцев так называемого уголовного дела и дела фустерая. Стоит отметить, что объявление амнистии ⁇ это прерогатива парламента. То есть принятое постановление вступят в законную силу сразу после опубликования. И многие из десятков тысяч попадающих под помилование заключенных могут покинуть места не столь отдаленные уже до Нового года. Николай Дихардс подробнее. Благодаря этой амнистии на свободу из мест не столь отдаленных могут выйти примерно 10-15 тысяч человек. Это не женщины с маленькими детьми, живые, люди с инвалидностью, те, кто, например, имеет заслуги перед Родиной. Но на свободу выйдут не все, а только те, кто осужден впервые и через срок 5 лет и меньше. Сегодняшнему втором чтении накопилось почти полсотни поправок, осуждение которых проходило довольно бурно. Крикнотворцы, например, стоили. Нужно ли выпускать из-за тех, кто при. Принимал участие в митингах и обвиняется в применении насилия к представителям власти. Хотя, как утверждают депутаты, многие из обвиняемых просто потолкались к полицейским. По таких проектов, пацаны во даст возможность нам остановить уголовное преследование сотен и сотен граждан Российской Федерации, которые в течение этого года выходили или прошлые годы выходили на демонстрации, на знак протеста, социального протеста против произвола места. местах, Властями или беспределом правоохранительных органов. Я хочу напомнить, что у нас часть 2, часть 3 статьи 212, она подпадает под амнистию. Часть 1, это организация массовых беспорядков. Мы считаем, что это все-таки тяжкая статья, и под, подводить ее под амнистию не считаем возможным. То есть все фигуранты так называемого «болотного дела» на свободу не выйдут, но могут быть освобождены активисты из «Гринпис», проходящие по делу в Арктик-Савраль. Ожидают амнистии и участницы известной фан-группы «Снессирай». Амнистия не коснулся полицейских, превысивших свои должностные поломочия. Речь идет вперед из всего о странных порядках из Казани, не пытавших внос своих задержанных. Некоторые депутаты, однако, с проектом постановления, решили пойти еще дальше. Они предложили принять такие поправки, которые коснулись бы и тех, кто под амнистию формально не попадает. От а гуманизма, который мы принимаем после 20-летия парламента и конституции, должно и на те, кто не попадает под амницией, дисциплинарные искания должны быть аннулированы, исходя из того, что второе ⁇ это злоупотребление администрации соответствующих учреждений. Это целая криминальная составляющая, это бизнес. И именно сдерживающий факт выхода на уполнодосрочное освобождение является сегодня предметом торга. Но оказалось, что обнулить дисциплинарной правительности не позволяет уголовный исполнительный кодекс. Согласно постановлению, аммистия коснется не только тех, кому приговор уже вынесен, тех, кто еще находится по последствиям. Миссия также не будет приняться тем, кто совершил тяжкие преступления с применением насилия и сыли суброды такого насилия, а также тем осужденным, кто глотно нарушает установленный порядок отзывания наказания. Эта миссия уже 17 я по счету, она приурочена к 20-летию принятия Конституции России и в сразу после опубликования. Должно это произойти, как рассчитывают депутат, уже в конце этой недели. Николай Захаров, Алексей Сидоров, Дмитрий Владимир. НТВ, Москва, Государственная Дума. Управление Следственного комитета по Ульяновской области завело уголовное дело против сотрудников спецроты ГИБДД. Во время дежурства в поселке Октябрьские они установили автомобиль с стеклами. Услышав неработчивую речь водителя, решили, что он пьян, поваление надельно начали двумя. Позже выяснилось, что рулем был инвалид, с диагнозом детский церебральный паралич анализа на алкоголь отрицательные. Однако инспекторы по-прежнему уверяют, что были правы. Якобы водитель неоднократно грубо нарушал правила. Что у него по отношению к полицейским цитата, негативный потенциал. Михаил Чернов передает место событий подчерки, гематомы и садины уже зажили, но воспоминания остались. Для инвалида автолюбителя Руслана Подамшина, проверка документов на дороге закончилась госпитализацией. Беременная соседка попросила подвести к родственникам. О том, что в тот день в круге дежурил спектрота областной ГИБДД, они не знали. Гражданин управлял автомобилем, дистанционированный теплыми. И поэтому это и послужило причиной остановки. После остановки транспортного средства цепочка потянулась. Дальше. Хотел дальше цепочка вы его озлостная нарушение. Номера оказались по от круглой лапке. Машина с документов была куплена по у соседа. Все произошло здесь, на окраине поселка Октябрьский. Руслан и его знакомые до дома не доехали около 20 километров, когда их остановил потом ГИБДД. Был уже поздний вечер и в темноте надо ядоваться документы инвалида, уступая тренера. У Руслана детский церебральный паралич, но пенсионное удостоверение он показать не успел. Я упал, значит он на меня все ударил по, по, по спине, по Раз он пожелать, он ударил. Я ударил, и Объяснить, почему он так неразборчиво говорит, он не смог. Порыв в показать удостоверение был воспринят как попытка выразить документы из рук инспекторов, заподозренного в пьяном депоше марида показательно усмирили. Сотрудники, не буду его за речь алкогольные напитки, половину, и стали Последующие два теста на алкоголь показали. Ушла кристальный трес. Сопровождающий его беременная соседка пыталась было заступиться. Но с полицей вооруженными представителями власти не решилась. Я хотела из машины выйти, что -то. сказать метрополиса. У меня дали, а мой... Дистолет, сидим, в итоге домой она попала только за полночь, а Руслан лишь утром. Ночь инвалид провел в местном отделе полиции. Он в побыл, приезжал ему все позже с него рвало, отец потом повелся. Больница. В больнице Руслана сразу госпитализировали, из-за барьер и последующей демонстрации силы обернулись в закрытый черепно-мозговой травмой. В больнице госпитализировано в хирургическом в выстрелном порядке, в диапазоне зачинцы, головного мозга, легкой степени тяжести, ушибы а, грудной клетки, гематерной спины, множественной соленой. В областной области инспекции наказывают подчиненных, не спешат, но инвалидов по уже собрали полный досье. Человек, который... Сам неоднократно приступал к черту закона, нарушал, причем грубо нарушал правила дорожного движения и, безусловно, в адрес сотрудников у него есть определенные негативные Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «При должностных полномочий». Сам Руслан избирает со штрафстоянки конфискованную машину и торопится, ходит пешком, чтобы избежать недопонимания. Михаил Чернов, Сергей Поцов, Олег Шарбеткин, Анна Хатеева, Олег Выкин, НТВ, Ульяновская область. Первый этап химического разоружения в Сирии завершен. Такое заявление сегодня в Федерации сделал Сергей Лавров. По словам главы МИДа, операция по постановке химического химоружия под международный контроль идет полным ходом и в соответствии с графиком. Первая часть процесса успешно завершена. Начинается второй этап, который потребует решения уже более сложных задач. и Объединение силы многих стран станет важным шагом в укреплении режима нераспространения оружия Основные. Лавров также отметил, что параллельно Россия работает над политическим регулированием сирийского кризиса, в частности в интересах проведения международных конференции Женева-2, поэтому, подчеркнул Лавров, могло бы сильно поспособствовать объединению сирийской оппозиции. И сегодня же стало известно, как именно будут уничтожать запасы химического оружия в Сирии. Подробный план действий по ликвидации этих арсеналов подготовила Организация по запрещению химического оружия. Официальный этот план пока не представили, но кое-что эксперты уже рассказали. Химикаты сначала доставят в сирийский порт Латакия, а затем вывезут в нейтральные воды на американском сухогрузе и уничтожат. Безопасность всего процесса на суше и на море взялась обеспечить Россия. Тим Гинзуков узнал детали этого чуда. Детали окончательного плана по уничтожению сирийского химоружия появились в 2014 году в его официальной публикации роли определенные, остаются лишь осуществить задуманное. Итак, вначале отравляющие вещества предстоит свести сирийских военных объектов в морской порт Латакия. Помощь транспортировки внутри страны оказывает Россия. Она же приняла на себя обязательства по охране груза Латакии и территория Далее. к делу подключаются Норвегия и Дания. Моя задача сейчас подготовить группу, которая переправит компоненты химического оружия и сирийского корабля. Такие отсутствия уничтожат. Вывозить химикаты будут, по всей видимости, несколько заводов. Сперва переправит самые опасные отравляющие вещества, включая нервно-поролитический газ Зарин. Его не должно остаться в Сирии уже до Нового года. А затем все остальное. В операции задействуют два транспортных корабля и два фрегата. Промежуточная точка маршрута ⁇ один из итальянских пунктов. That... План таков. Мы доставим сирийский арсенал в порт и передадим американцам. На борту их корабля есть специальная установка с системой генеролиза. Американцы вывезут химическое оружие в нейтральные воды и там уничтожат. В США выделили для этих целей субогрузкой Прэй, 900-метровое судно, находящееся в резерве управления торгового флота. Технологии утилизации отравляющих веществ протестировали еще летом. Все происходит два этапа. На первом химикаты уничтожают путем воздействия реагента, а на втором образовавшуюся массу подвергают прокаливанию в термической печи при температуре 1000 градусов Цельсия. Технология, как нам говорят американские коллеги, отработанная и особо сложностей сама по себе не представляет. У нас есть основания быть уверены в том, что американцы просчитали все риски и готовы обеспечить безопасность на высшем уровне, потому что понимают безопасность за судьбы операции по ликвидации химического оружия. Общий объем сирийских химических арсеналов оценивается в тысячу тонн. Большинство своем это не готовы к применению снаряды, а их химические компоненты. части из них самой Сирии. К этому процессу планируют подключить частные компании. За это их заплатят до полусотни миллионов евро. Согласно международному плану и соответствующей резолюции Совета безопасности ООН, от химоружия в Сирии не должно остаться и следа уже к июлю 2014 года. Сроки, как признают эксперты, поджимают, но они реальны. И добавляют, если, конечно, обойдется без провокации, Генерал-мажора Евгений Низупов признан обвиняемым в плекомпании интеллекта. Совет безопасности ООН наделил международных миротворцев в Южном Судане правом применять оружие для защиты мирных граждан. Причина массовые беспорядки, жертвами которых стали уже 500 человек. Российский министр тоже отреагировал на события в молодой африканской стране, призвав россиян, которые планируют в ближайшее время посетить Южный Судан, проявлять осторожность. Южный Судан, который всего два года назад после гражданской войны делился от простых наслаждался мирной жизнью недолго. Столкновения вспыхнули и теперь уже внутри этой новой страны, и спровоцировала их армия, едва не совершившая военный период. Алина разбиралась в причинах конфликта. Это Джуба, самая молодая столица в мире. Здесь живут 400 тысяч человек. Канализации и водопровода нет. Как и теперь любви наконец-то отступадившейся из-под родине. Раньше я велел свою страну, а теперь потерял надежду. У нас даже нет внешних врагов, сами друг другу. Южный Судан получил независимость от просто Судана два года назад. Еще год ушел на раздел нефтяных денег с месторождения на юге, трубопроводы на севере. А именно они поддерживают жизнь обеих суданских экономик. Далеким а от африканского конференции наблюдателям даже показалось, что возможным стало, если не благополучие, то хотя бы спокойствие. Увы. Едва новоизбранный президент вернулся с чуть ли не первого для себя масштабного международного события в поминах Нельсона Мандела, его, как то, он сам, попытались Вчера вечером неизвестные открыли стрельбу возле культурного центра. Затем последовало нападение на штаб-квартиру Народной освободительной армии. Нападавшими были солдаты под производительством бывшего вице-президента. Тем не менее правительство обладает полным контролем над городом. Народная освободительная армия, ныне это официальная вооруженная в 80-х была подпольным движением сепаратистов, которые не внушались рекрутировать мальчиков 12 лет. Их подразделение называлось, кстати, Красной Армией. Именно эта сила возглавила на президентский пост Сальву Кира. На пресс конференцию посвященную неудавшемуся перевороту, он, кстати, пришел без своих знаменитых ковской шляпы. Говорят, еще 8 лет назад, когда Кир был простым главарем повстанцев, ему подарил ее Джордж Буш младший. Суданцу настолько понравился президент, что с тех пор он с ним не банка, который сейчас возглавляет на от слабых игроков. Лицензии для решений такие крупные банки, как Пушкино, Мастербанк, Инвестбанк, БПФ и Смоленский. Мировые биржи предвкушают захватывающий финал года. Американский Федорезерв сегодня закончит свое двухдневное заседание и, наконец, станет известно. Начнутся сворачивать программу стимулирования экономики. В 11 вечера по Москве Света опубликует заявление. После этого состоится пресс-конференция Беннеберманки. Мирта и СМВБ замерли из старта. Доллар на завтра 32 рубля 94 копейки, евро 45 рублей и 37 копеек. Производители шоколада могут столкнуться с самым долгим дефицитом какао-бобов за полвека, пишет Булумберг. Ождается, что спрос будет больше предложения до 2018 года. Причины две. Первая запах в Гании, кот это крупнейшие производители. Вторая, стремительно растущая потребление шоколада в Альбе, особенно в Китае, где увеличивается средний класс. Правда, потребление шоколада на человека идет пока меньше, чем в Западной Европе. И это говорит, что китайский рынок продолжит развиваться. В итоге за этот год цены на какао-бобы выросли почти на 25%. Но в магазинах шоколад радикально подорожать не должен. Какао-бобы ингредиент, конечно, необходимый, но на них приходится только 10% цены конечного продукта. Это были деловые новости от Юлии Вестливой. Сегодня в Москве состоялся новогодний утренник для родителей и детей, которых объединяет нечто большее, чем даже родственные связи. На елке в научном центре трансплантологии имени Шумакова, где делают сложнейшие операции по пересажке органов, собрались маленькие пациенты, а родителям, донорам, которые еще раз подарили им жизнь, рискнув собственной, вручили награды. Анастасия Литвинова познакомилась с теми, кто не раздумывая отдал честь себя. Маргарите сделали операцию всего неделю назад. Она часто плачет, чувствует себя не очень. Зато родители, кажется, впервые за те три года, пока болеет их единственная дочка, стали улыбаться. Сейчас Пищ будет. Из Ростова-на-Дону в Москву девочку привезли в очень тяжелом состоянии. Печень не работала. Чтобы спасти Маргариту, нужна была пересадка. Вся семья сдала анализы и выяснилось, что донором может стать только папа Андрей. 102 килограмма весил, и соответственно, печень для него это была бы тяжелая операция, и печень с 1,5-4. То есть, Да. Такой способ экстренного похудения никому не пожелаешь. Андрею Конифову врачи дали только три месяца. Сбросить нужно было 25 килограммов. Когда в мне рассказали детально, что надо, нечто, надо, что надо, я постарался соскать для тех которые я делал в штатах. 3 месяца мне удалось сначала, чтобы Каждый год трансплантологи устраивают для своих маленьких пациентов новогодний праздник и награждают тех, кто с жизнь. И маму Степанову из Белгородской области сделали пересадку печени в сентябре. Мама с папой привели сына на плановое обследование и тоже попали на награждение. Я никогда не боялся. Ради ребенка можно жизнь тогда. На... Жизнь подарили. На то жизнь подарили. Теперь в институте лечат и детей, и взрослых. Каждый год здесь делают около 300 операций по трансплантации. И каждый раз врачи говорят, этого недостаточно. Ситуация изменится только если стране будет единая база данных, куда все больницы будут передавать информацию, чтобы трансплантологи бога им узнавали о том, что есть возможность получить донорские органы и успевали сделать пересадки. Профессор Гатие говорит, что такой проект разрабатывается уже не один год, но пока врачи работают по-старому. Вот у нас выполнится 300 трансплантаций Постоянно движурят, и как тонко появляется подходящий зубовский орган, тут же начинают операцию. Сегодня пока ни одной трансплантации не было, только плановое лечение. 60-летние мужчины делают операцию на сердце. Врачи надеются, что это даст пациенту время, и когда-нибудь он получит номерское сердце. Анастасия Литвиновна, Егор Литвинов и Максим Беликов. НТВ, Москва. Из Британии пришла новость, касающаяся, по крайней мере, миллионы туристов, в том числе и россиян, примерно столько делегодно, посещает Том Хэндж. При древнем храме Руида сегодня открывается музей. но был про то, что раньше его не существовало. Режиссером было попросту негде подробнее узнать об истории этого чудо-света. Посетители ждут еще одну сюрприз. Через за много лет можно встретить расцвет прямо в центре каменного круга Правда виртуально. Антон вольский на месте оценил новшество. Один из символов Великобритании, восьмое чудо света, как часто называют Том Хендж, даже через пять тысяч лет после своего создания, таит немало загадок. Тысячи туристов ежедневно приезжают сюда, чтобы поразиться замыслу древних строителей. Том Хендж изначально был местом захоронения. Села а останки вступали в 56 отверстий, расположенных по периметру. Том Хендж самый известный, но не единственный такой комплекс. В неолитический период на территории Британии и Ирландии было много подобных круг. В частности, которые уже не сохранились. Главное разочарование, которое испытывали все приезжающие в Стоунхендж туристы, невозможность постоять внутри, подойти поближе к камням. И вот теперь. Это исправлено. Впервые за многие годы у посетителя этого магического места Стоунхендж появилась уникальная возможность ощутить себя внутри каменного круга и увидеть то, ради чего он строился, а именно солнце, появляющееся в поцвете между камнями, свой год, во время зимнего и летнего солнцестояния. Отсканированные при помощи лазера камни Стоунхэджа выглядят как настоящие, а проекция Солнца позволяет понять, что замышляли наши предки, выбирая позицию. Камней точно по законам астрономии. Эти члены в для поколения используют Солнхенш по-своему. Первые люди были крестьянами, чья жизнь полностью зависела от Солнца. Оно было их богом. В средние века на этих каменных перекладинах вмешивали людей. Отсюда название Солнхенш. Теперь здесь музей. Это новая страница жизни памятника. Современные ученые досконально изучили Стоунхендж, установили даже откуда были взяты камни. Саскал 300 30 километрах отсюда. На место их перетаскивали на деревянных санях, каждый из которых были запряжены по сотни людей. Новый музей быстро вдали от Стоунхенджа, чтобы своими современными формами не нарушать древний облик каменного круга. На реконструкцию местности были потрачены десятки миллионов пунктов. Убраны дороги, смесны дома и все это для того, чтобы и современные. Человек мог от мгновения перенестись на пять лет назад. Антон Булькина, Романова, НТВ, Стоун в южнокорейском городе йон и прошел нетрадиционный парад Санта-Клауса. На уличные вышли оселимые, или, как их еще называют, африканские пингвейны. Пингвейковцы живет в местном парке развлечений и там же они и устроили показ. И сопровождал дрейфировщика в руках у него, кстати, был еще один Санта, но уже представитель другого класса, у меня тюрьма Участники парада так понравились посетителям и детям и взрослым, что администрация парка Решила сделать шоу ежедневным вот до Нового года. Что обо всем этом думают защитники животных, пока неизвестно. В к этому часу мы Екатерина... едем прощаемся с вами. Спасибо за внимание. Туда. This is a man's world. This is a man's world, but it won't mean nothing. Я боялась, что частички пищи попадут под процесс, и мне придется выйти, чтобы очистить его и оставить детей. Я рекомендую крем Корега для частичных зубных процессов. Он предотвращает попадание частичек пищи под процесс и фиксирует его до 12 часов. Теперь, благодаря крему Корега, ничто не отвлекает меня от общения с детьми. Предназуем пора подходящее время чтобы воспользоваться потребительским кредитом от а Сбербанка без комиссии с фиксированной ставкой 14,5%. Ведь каждый хочет, чтобы подарок превзошел все ожидания. Встретить Новый год с теми, кто тебе дорог. Иметь возможность всегда быть рядом. И главное сделать новогоднюю ставку реальности. Кредит от Сбербанка подарок тем, кто дарит подарки. Берман. Идеальный партнер Олимпиады Сочи 2014. Найди с бою пора прощаться. Для веселой зимы. Для романтичной зимы. Для любой зимы вы найдете фотоаппарат с Ведь у нас наступила фотозима. зима. Никон Кубикс С-3500. Всего за 3590. Что к новому году нужно готовиться заранее. Но иногда случается так, что на новом пути к данному празднику стают неожиданные преграды. Попробуйте взглянуть на жизнь по-новому. Возможно, те, кто рядом, Помогут найти верное решение. Когда мы вместе, для светлого будущего нет предела. Ясных перспектив в новом году. Группа ВТБ. Отличный подарок на любой праздник. Встречайте кофе машину Тасима. Тасима может приготовить на выбор одним нажатием ловки и ясоп с креста, горячий шоколад Милка и ясоп сладый матьяха. Тасима, подарок, который всем по вкусу. Этой страны нет на карте. Но она существует уже более 20 лет. И тут свои законы... И, валюта. и живут наши люди в Государство, которое как бы есть, но а которое старается не замечать, Чем обернется для непризнанной республики свободная торговля Молдавии с Евросоюзом? Если большой интерес, большой игрок. Какое будущее ждет простых жителей края? Живем в надежде, чтобы все хорошо. И как Россия поможет русскому населению? Можно нового добиваться, но только применение. Россия дружат Сальметровин. Приднестрогия. Русский форпост. Документальный фильм Сергея воскресенье. Сразу после итоговой программы на НТВ. этого Первого. Ну точно сделать надо. Двига! В общем, выходите тихо. А я вас на руку. Бешенько. Не пойду. Это что? Саботаж? симптомов хронического простатита и адонома простата. Простомол помогает уметь к самоценной жизни. Простомол. Просто будь мужчиной. Добрый вечер. Разве Спортов и погода и на ближайший день. И надали в настойке спокойная погода. В цепь в океане, в которой нежит только два центра высокого давления. Не сильного ветра, не сильных осадков. Все действительно не потяжело писать и спокойно. И даже мороженое очень сильно, депутат, минус 24, что для куска вполне приятно. На юг Сибири возвращаются морозы, в наступает холод, минус 6 красояс, минус 9 на сибирск, причем это массивы, максимумы только, и одновременно с запада через Урал переваливаются клон с снегопадами. О, но он, не сильный, но очень не сильные, но затяжные снегопады и не тели. Ну и в Урале только пока стоит в Смитрике, Мурфен, сокровие от Смитрик и в воздухе. В Европейской части самая драматичная погодная ситуация по Волжье, Самар, Татарстан. Сюда завтра начинает поступать морозный воздух, и с пятницы до минус 10, а в выходные воскресенье снова отпекли, снова плюс 2 градуса. В Петербурге все засадки минус 1, точнее около 2, но в все завтра начнет уже наступать мороз, минус 1 градус, в пятницу минус пять, а воскресенье опять отпекли, до плюс двух градусов. Вот такой вот необычный этап. А Обильное застолье может вызвать боль в желудке. Поскольку день он защитит желудок и не кислоту. из желтого боли отравления, поскольку одно решение. До встречи. Доказано, что основной причиной хронического гастрита и язвенной болезни является бактерия хеликобактериоз. Антибактериальный препарат ДНО подавляет инфекцию и способствует оживлению поврежденной слизистой желудка. ДНО – антибактериальная защита от язвы и гастрита. Астероз. Погружал. Лян, сначала. Ну, я домой погружался. Никому не говорить, видно очень. А что искать-то будет под водой? Штаб подозревает, что их переговоры прослушивают. Зачем? Ну, так капельки секретные подновления. Американцы могли прикрепить ничего а? не только, коробочку какую-нибудь или... Зачем? Прослушивают. А Не должно ее страховать. В воде. Я командир. И вы будете выполнять мои приказы. Шаринку застегните. В общем, мы ищем устройство на капеле. должны. То есть как? Ну там, понимаешь, ну, там, дистанционно. Вот. Mm. Oh, oh. mm. Таким образом, при расположении брата Будинова были нарушены статьи 23 и 17 Германского кодекса Российской Федерации. Какие были статьи? 17-23. Мужчина имеет право без жены возбуждать дело о расхождении брака при ее беременности. Да. Справка предоставляется суду. Почему справка была предоставлена на предъявлении? Гинекология наука не точна. Неделя туда, недели суда, все на ощупь. Главное, момент решения суда, истинка уже была беременна. Справку просто не стоит вообще с делом. Ну, потом. Муж хочет жить опять на своей жене? Она не просит? Я тоже. Что, на ассортим еще одного ребенка? Хорошо, суд постановил. Решение предыдущего суда о брака отменить в связи с вновь открывшимися обстоятельствами считать брак ,да Гудинова Сергея Викторовича и Гудиновой Ольги Никола действительно в соответствии со статьями 17.23 Рождественского кодекса Российской Федерации. Поздравляю! Я не поздала! Поздала! Будьте поздравить! Поздравляю! У меня для вас подарок! Конесец! в восторге от Аттелла и посылает нас в Санкт-Петербург играть в театре. Безмерно рад приветствовать пожалуйста великого народа, сумевших растопить сильды арктики. Сегодня боюсь Такие акции способствуют сближению наших стран. Я бы с такой избыли за мир умер. Ты сам убрал. Попробую, попробую. Ты у нас три раза положил. Спасибо. Давай, давай, Продолжение следует.. А нужно сделать, посылать эти идиотки телеграммы, бабушки, которые уже давно-давно Ну, а Мам, это была ложка спасения. Не было иначе, никто никуда не пришёл. Неужели у вас с этим так строго? В конце концов, ты офицер? О, скажи, об этом он у нас много лет. Ну, по-моему, он очень воспитанный. Интеллигентный человек. А Интеллигентный -а человек, -а. Кто пиодит. Кто спит? Неважно. Короче, он не может поступить иначе. Да Почему? я приехал просить вашего родительского благословения. О, Господи. Я не ослышала родительского благословения. Ой. Лучше родительских семей. Мальчик, мальчик. петь со стороны все в ней больше 60 градусов. Да. Вот. Что, подождите, вам все маловато, что мы ну, что-то шило пьем? А, шива, по вашему спи. Я знаю, пополучи. Да. Да прошу тебя. Наш мальчик женится на месте тренировки. Господи, осторожно, я же просил тебя. Папалыч, осторожно, Стьюр. Стоит. У вас, скажите, огласовки? И у нас осталось. Смотри, как она дала, огласовки.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 я хочу? хочу о чем? Если бы все наши. Ну, народы. На и это и Марижан. Саму подтверждение. Да. Да. Морг. Что? Ну, я живу в 2 декабря. Витлайн минус 40 процентов на все. Впервые все, о чем до последнего молчали знаменитые родители. Лучше самой, сама, самим сказать об этом, чем а, то, что кто-то придумает. Да, только для зрителей новых русских сенсаций. матери, да, отнимателей, они как э, э, герои разведки, которые остаются не вредными. Исповеди Максима и Аллы. Это два человечка. Пожелайте им счастья. Смотрите в субботу сразу после центрального телевидения. Новый аромат для мужчин от Пакарабан. от Магазин Сочетание двух видов мяса. Для натур. Смелые дизайнерские решения, воплощенные вопреки повседневности, называются Master6. То, про что раньше говорили технологии будущего, теперь называется SkyActive. То, что было мечтами, стало автомобилем. Только до 31 декабря ваша Master 6 уже с пакетом Ice Edition. Деньга, помните, сюда не сли. домашние деньги, значит будет шутко. Пара для каждого типа ткани одним нажатием. Самое быстрое и эффективное глажение. Без своих друзей не обойтись. В я полюбила зиму. Здесь вас ждет огромный выбор зимней одежды за разумные деньги. Не решайте. Ой, Извините, накипело. Ну, и что нам с этой накипью делать? Принимать жопу. Барьер, фильтр для вашей воды. Праздник придет к вам на семье. Добруй дарит впечатляющие подарки. На протяжении следующего года бесплатно смотрите платные каналы и пользуйтесь сервисами на сумму 3000 рублей. Подключайтесь и получайте подарки, как миллионы наших абонентов. Вкусно, вот этот Пейзаж. Вкусно. <говорит> Вкусно. <говорит> Вкусно. <говорит> Вкусно. <говорит> Вкусно. Вкусно. Вкусно. у меня молодцы. Молоко, Вкусно. и шоколад. Вкусно. МДМ-банк снизил ставку на добрый кредит наличными до 13,99% годовых. Получите от 150 тысяч до 2,5 миллионов рублей без лишних комиссий и переплат. Успейте в этом году. Ух ты! Я человек в грех списать не около. Так и сказала. Возьми лазерный меч, будь и... Ух ты! А посещайте у него дома. Ну, думаю, через 5 минут наберу.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 Вы в Питере? Я <ее> не сплю. Да. <связывая> ну, это вы добрый? Добрый. Он болеет. Понимаю. А лейтенант, ты с ним слипает? А, он убежал. Ходится, он убежал без приказа. Бегать по утрам. Мы с ним очень много Не ну, не вижу. Полить можно с бакланы. А у него воздуха мало. Как вы это романтично сказали, Павел Павлович. Прям как Саша. Я я попробую найти за речной москвы. и раскусываю на воду. Ему не избавляю полосы. У вас доминирующие отношения, да? Я <говорит> ведь это еще на вокзале почувствовала. Вы знаете, я вас прекрасно понимаю. Честно говоря, у него совершенно не сносный характер. Как вы живые вещества? Она ведь вообще. Да. А, а хотите ему питер покажу? Нет. Ну пойдемте. Научиться получить удовольствие. Мучение с НАТО? Также принимали участие противолодочные корабли. Они произвели успешные пуски ракет по целям потенциального противника. А за моей спиной находятся непосредственно участники этих событий. Сейчас мы зададим им несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, как вам это удалось? Училась. Мы с подружкой за частной кораблью катались. Я не вот выйду замуж. Поедем утром на корабль. Будем обниматься, лаваться, шампанское. Да, светит веромод. Там такой даже представить себе страшно. Ни в кумаре, там руки подморозишься. Я или Паша? Оба будете платить. Вы ж не дома. Он Дом в Севастополе, а мы в Питере. Ну я тогда и номер позвоню. Конечно. Ой, смотри, там Катерина сидит. Фотографирует. Да, да. Ой, какая Красота. один из лучших игроков. Да какой это ансамбль? Вот у меня там ансамбль песни и пляшки. Павел Павлович, знаете, мне совершенно не нравится ваш скептический наставник. Я сам себе не нравлюсь. Угу. А я знаю почему. Я тоже знаю. Нет, вы не знаете, вы не можете этого знать. Я знаю. Вы, вы не знаете. Мало того, что вы неправильно питаетесь, так и так. Да. Так он еще и Любви не хватает. Любви у меня выше перископа. Пойдем к концу. А вы что мне обещали? Получайте обещали. Вот. А вы знаете, что психологи установили, что нужно заниматься не менее 8 раз в день? А вы что-то обнимаетесь? Зачем? Ну как? Есть такое упражнение, объясните счастья. И для любого хорошего человека это обычное дело. Вот вы идете по улице, берите кого-то, не стесняйтесь, обнимайтесь. Мужчина, там его тоже приобняли. А мужчина или женщина, это не важно. А что Что вы смеетесь, между прочим? Ну вот обнимите меня. Только абсолютно искренне. Ну, обнимите, обнимите. Ну, крепче. Уже девиц на нашего землю похож. А мужчина, женщина, неважно. И не обнимались ночью. ночь. Да она доктор, понимаешь ты или нет? У нее работа такая. Да видели мы эту работу? <связывая> ты заходишь в мужику, гинеколог. Я тебе что говорю? Она что, гинеколог? Гинеколог. Зачем всего уровень? Она меня научила правильно живать, радоваться всякими мелочами. Это метода такая. Это простоя история. А что я? Пожалуйста, объяснение. Я думаю, мы умные. Миш, Миш, Миша, Миша, у нас гости. Миша, вот такая история. Посадите, пожалуйста, вы видите, я Миша, у нас гости. Представляешь, что полтавец, пошла гулять с Дашей, я встретила вас. Ну, уже какой гости. А я тебе говорю, что Питер гостя, мальчик. Очень приятно. Я Михаил Михайлович. Помимо Маша. Девушки приехали сюда, показать. показается Так как в рамках смотра художественной водительницы Мы приглашены, Миша, ты идешь? Подождите, Минску <Och>. ]Mm -hmm. uh -uh -huh. вы, вы, вы на соседке? Yeah. Вы... Мы а -а -а. Я вам в работе Я имею сестра Очень приятно Медсестра. Uh -huh. Так вы, значит, действительно Такая Маша Какая Маша? Ну, не знаю, Кай или нет. Но... Саша, не а, а, да. Да? А, да? Да? Саша, Нет, нет, они произвели успешные пуски ракет по целям потенциального противника. А за моей спиной находятся непосредственные участники этих событий. Сейчас мы зададим несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, как вам это удалось? Я вас тут на басами кармелеву. Таш, ты не родила. А Саша, где то Он... Вот радость. Я ему сейчас позвоню. как я понимаю, должны в сейчас Я в Санкт-Петербурге. По Петровского. С уездкой Ты объясни, какие цели они поразили! На натовском корабле! Случайно не наше Не могу знать. Не верю назвать Я тебе покажу! Малининский балет. Сейчас вообще. Следовать миссиям. Собравшись. Следовать миссиям. сейчас мы Uh what and Да отравили они ее. Отравили. Как и травили? Ну вот так. В браке не говорили? Говорили. А что, что вы раньше молчали? Я молчала? Не молчала, я говорила. Только пациентка утверждает, что он свои служебные полномочия превышал. По палатам ходил. Нет, не во время отхода. Так вы придете, разберетесь. Иначе адмиралов тоже устроили тут бардак. Это он. Это доктор. Какой -то... это доктор? Это одноразово с последнего заезда.